Всем привет! Ты когда-нибудь видел, как работают сварщики под водой? Смотри подборку до конца, там еще будет множество невероятных вещей, которые ты увидишь впервые. Вот почему нужно было учить физику в школе. Не знаю как это работает, но Япония явно опережает всех по развитию в технологиях. Если вы думали, что воду нельзя разрезать, то этот парень докажет вам обратное. Если вы когда-то будете ловить лобстера, то лучше не суйте ему пальцы между клешней. Рэми уже совсем не тот, что был раньше. Видимо эти ребята нашли реальный проход в Нарнию. Если у вас никак не получается съездить в отпуск, чтобы поплавать в море с рыбками, то всегда можно импровизировать. Когда ты управляешь стихиями, но домашнюю рутину никто не отменял. Кажется предсказания Сары Коннор потихоньку сбываются. Хозяин этого заведения нашел оригинальный способ замены официантов. Если бы индусы участвовали в Форт Боярде, то им точно не было бы равных. Интересно, ей кто-нибудь сказал, что она приехала не на ту мойку? Оказывается, у нас с этим миром намного больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Автор этого видео решил наглядно продемонстрировать, как было бы на самом деле, если бы Пинг был в реальной жизни. Есть еще в мире добрые люди. Вот как выглядит настоящее уединение с природой. Ты засосал себе. Тебя так не прокормишь. Все, наелся? Кажется, <вот> <смех> <смех> <come> <смех> <K -2> я нашел достойного противника для ложки. когда пытаешься любыми способами завоевать внимание девушки. Уже даже сама природа начала убирать мусор за людьми. Ставь лайк, если догадался, в чем тут магия. Тот момент, когда твой окрас с рождения определил твою профессию. Эти рыбаки явно пожалели, что не остались дома под теплым одеялом. Когда у тебя остался один час до экзамена, и ты впервые открыл учебник. Любопытство никогда ни к чему хорошему не приведет. С помощью современных технологий, кажется, можно воплотить любые мечты в реальность. С помощью современного оптического зума, теперь можно снимать контент, даже не выходя из дома. Она явно не догадалась куда делся ее корндог, пока не посмотрела это видео. Вот как снимают современные фильмы. Представьте, как тяжело передать эмоции актерам, которые видят один зеленый фон. Когда ты уже стал совсем взрослым и можешь позволить то, что тебе запрещали родители. Этот парень явно любит рисковать.